Слушай, я хочу последовать твоему примеру и построить свой бизнес, просто пока не могу понять, с чего мне начать. Что ты можешь мне посоветовать? Дружище, сейчас 3 часа ночи и мы с командой до сих пор работаем, а с утра нужно будет еще рано вставать на встречу. Слушай, ты уверен, что хочешь получить от меня советы по этой теме именно сейчас, ну, ночью? Да, было бы отлично. Если получится, напиши, потому что сонные, уставшие люди бывают гораздо искренней. Хорошо, раз так хочешь. Вот смотри, это повторяется уже не первый и не второй раз. Я, честно говоря, уже потерял счет. Я имею в виду то, что я намерен намеренно работаю день и ночь, чтобы продвинуть свой проект. Это повторялось и повторяется столько раз, что стало обыденностью. Да и для меня, и для моей семьи. У меня всегда был такой взгляд на жизнь. С того момента, как осознал себя. Думаю, я ведь все равно умру и покину этот мир. По крайней мере, попробую как можно больше в этой жизни. Оставлю след, сделаю многое за короткий срок. Но знаешь, раньше, чем больше я думал об этом, тем больше было обратного эффекта. Думал, все равно ведь умрем, стоит ли это все стольких усилий. Бессонных ночей, бесчисленных дней, когда я не могу выделить даже одного часа своего времени на общение с дорогими мне людьми и так далее. А все это потому, что это тот путь, вступив на который один раз продолжаешь. Будто проходишь уровни в игре. Понимаешь? И ты понимаешь, что игра не закончится, пока ты живешь. Проходя очередной уровень в игре, ты будешь получать доступ к новым этапам. Их станет все больше. Очень часто ты будешь начинать сначала, если не получилось пройти уровень с первого раза. Но в то же время, ты будто ждешь того самого момента, когда все это закончится. Будто ждешь той отправной точки, когда скажешь себе... Все, достаточно. Мне достаточно того, что я заработал до сих пор, и я останавливаюсь. Я буду просто наслаждаться жизнью со своими близкими. Я был уверен, что та самая отправная точка настанет. Но по мере того, как я достигал поставленных целей, я понимал, что хочу большего. А достигая большего, хочу еще больше. Кстати, спустя определенное время я понял, что у этого стремления нет границ, и все это реально превратилось в очень азартную игру. Ты начинаешь жить с мыслью, или расти, или умри. Чтобы снова пережить то удовольствие, которое я получаю, достигая поставленную цель, я прилагаю все больше стараний. А в итоге получается, что ты под постоянным давлением от нагрузки, которая в процессе становится все тяжелее и тяжелее. Как только эта нагрузка упрощается и становится легче, твой мозг начинает требовать нагрузку посильнее. Так и продолжается жизнь. И конечно же, чем больше все становится, тем больше у тебя и ответственности, и страха все потерять. И самое странное, если ты спросишь меня, почему я продолжаю жить в этом режиме, от которого устаешь, я не смогу сказать, что мне это реально надоедает. То есть я получаю удовольствие от этого процесса, и моя усталость доставляет мне удовольствие, потому что чем больше я устаю, достигая цели, тем больше удовольствия я получаю по результату. Хотя понимаю, что в этом нет смысла, потому что тема уже давно вышла за рамки спектра заработанных денег. Со временем человек начинает понимать, что сколько бы ни заработал, есть ограниченное количество вещей, на которые можно потратить эти деньги. Конечная точка там, где ты начинаешь протягивать руку помощи нуждающимся и чувствуешь себя от этого счастливым. Но смотря на все это, со стороны ты понимаешь, что начальная и конечная точка как-то очень похожи. Я понял, друг. Но должен признать, я немного запутался. Ты хочешь сказать, что мне нужно подавить свое желание и. Ничего не делать? Нет, чувак, я этого не говорил. Я говорю все это только потому, чтобы ты увидел правильный путь для себя и сделал свой выбор с этим пониманием. Знаешь, люди разные и у каждого свой выбор. Я сделал именно такой выбор. Если бы кто-то рассказал мне все это в свое время, никто не знает, выбрал бы я этот путь или нет. У тебя сейчас есть очень хороший шанс сравнить. И вопрос здесь не в том, пойдет твое дело или нет. Это совершенно другой вопрос. Дело в том, что сейчас ты работаешь и получаешь ну очень неплохую зарплату, так? Ну, работа тебе не нравится. С 9 до 5 давит на тебя, может быть ты говоришь сам себе зачем мне работать на кого-то? Я знаю, что привлекает человека. Желание быть свободным. Вот ты думаешь, что я свободен? Со стороны может показаться, что все круто. Все со стороны могут сказать, что он живет так, как хочет. Типа живет в мечте и так далее. Могут сказать, что хотят быть такими же, как я. Но, друг мой, чтобы начать свое дело и зарабатывать не просто достаточно, а зарабатывать большие деньги или, например, менять каким-то образом мир на свои заработанные деньги, ты должен пожертвовать своей жизнью, отношениями или даже часто нынешним счастьем, чтобы в неопределенном будущем, достигнув чего-либо, почувствовать себя очень счастливым. Но оказывается, что реальность не такова. В тот момент, когда ты чего-либо достигаешь, как я и говорил, то захочешь достичь еще больше, чтобы чувствовать себя еще счастливее. И так по цепочке, каждый раз откладывая свое счастье на будущее. И ты будешь уверен, что станешь счастливым, когда произойдет то-то или когда будет так-то. Но дело в том, что этому не будет конца. Я никогда не советую своим близким бездумно и с саморвением стремиться к большим деньгам. Потому что как только появляется стремление, твой мозг, ноги, все тело и даже дух ведут тебя к осуществлению этого стремления. В таком случае нужно, чтобы все, что ты потеряешь или чем рискуешь, было для тебя безразличным, а нынешнее счастье было бы второстепенным. Иначе при любой неудаче ты будешь шпатать в глубокую депрессию, жалеть и задаваться вопросом, а нужно ли это было. И еще большой вопрос. Стоит ли то, что ты за эти деньги купишь, того, что ты потеряешь на этом пути? Не пойми меня неправильно, я не говорю, что не нужно зарабатывать деньги. Я говорю, что есть сумма, после которой ты уже тратишь на непонятные и совсем ненужные вещи, без которых ты и так мог счастливо жить. И тратить жизнь на только зарабатывание денег – странная затея. Тут нужно что-то другое. Например, я начинал или участвовал в 39 проектах до сегодняшнего дня – 39. И ты сам знаешь, что 36 из них были неудачны. У меня уже выработалась устойчивость к неудачным результатам. В любом случае, сколько можно думать о том, чтобы сдаться? Многие со второй или третьей попытки считают, что у них ничего не получится. Потому что видят реальные примеры людей, которые успешно с первой попытки, и это вызывает определенную зависть. Только поверь мне, таких удачливых очень мало. «Но для меня это единственный возможный стиль жизни, поэтому сколько бы неудач не было у меня на своем пути, я всегда смотрел на этот путь как на единственную альтернативу. И продолжал. А ты задай вопрос себе. Ты такой же? Может, я тебя плохо знаю, и ты такой же, но это уже совсем другое дело». «Не знаю, брат. Не знаю, такой же я или нет. Наверное, если бы был таким, начинал бы что-то делать с университетских времен, как ты». Но не бывает же у всех одинаково. У кого-то энтузиазм там появляется раньше, у кого-то позже. Факт в том, что сейчас мне интересна не моя нынешняя жизнь, мне интересно то, о чем говоришь ты. Вот я готов поднапрячься, но хочу, чтобы жизнь была полна приключений, а не сухих походов на работу и однообразных заданий. Честное слово, от этого мне совсем хреново. Вот ты сейчас говоришь про усилия не спать, работать круглые сутки. Но многие это и на работе делают. Не понимаю, может ты скажешь мне такое, от чего у меня пропадет желание начинать свое дело, и я остыну и успокоюсь? Тогда я пойму, что должен быть благодарен той жизни, что у меня есть, чтобы не искать глазами ничего другого. Вот можешь мне рассказать что-то конкретное? Вот какие у тебя сейчас минусы? А, ну вот, например, сколько можно мучиться совестью перед женой, приходя домой в такое позднее время? Сколько можно жертвовать реальным счастьем ради счастья, которое может вообще неосуществимо или осуществимо в неизвестном будущем? Предпринимательство – это очень ну, эгоистичное начинание. Я считаю, что то, что я делаю, это эгоистично. В таком стиле жизни есть два вида чувств. Либо это чувство эйфории, которую ты переживаешь, добиваясь каких-то маленьких достижений. Ну, например, когда хорошие продажи и так далее. Весь мир у твоих ног. Если хочешь, празднуешь эту победу с друзьями, там, с семьей и так далее. Либо же это чувство ненависти к себе. За то, что потерпел серьезную неудачу, что не смог бросить начатое на полпути, и за то, что поставил под угрозу жизни и будущее счастье родных тебе людей. Чувствуешь себя в тупике и думаешь о том, что хотел бы умереть. Что... Лучше, если бы я умер, было бы спокойной никакой ответственности. Пойми, нет золотой середины между двумя видами этих чувств. Или эйфория, или ненависть к себе. То, что посередине, это не чувство, а вещи, которые давят на тебя. Как, например, быть терпеливым. Ну как, расхотелось теперь? Да, нет, не расхотелось. Помню, ты говорил, что получаешь удовольствие от процесса, потому что оставил позади большинство из этих трудностей. Ну, учитывая, что ты пережил это, ты уже можешь делиться опытом со мной. А когда делишься, ты точно чешишь свое эго, рассказывая о сложности, которые пережил и добился того или иного результата. Это ведь тоже хорошо влияет на тебя. Теперь я точно принял решение, что хочу переживать эти чувства. Давай-ка я тоже поживу, а потом, немного приукрасил свою историю сложностью пути, выставлю себя героем перед кем-нибудь. Ну все, дружище, тогда ты готов начать. Что же ты продолжаешь ко мне приставать? Скажи, если нужна будет моя помощь, ладно? Удачных начинаний. Ты сможешь.